Та-дам! Сегодня посмотрим на совершенно новый а, пиксельный инди-платформер под названием Inmos, друзья котором, как заявляют разработчики, есть очень глубокий сюжет, где нам предстоит раскрыть все тайны удивительного путешествия. Ну что ж, братишка Скретч готов посмотреть, да, уже на этот платформер и сделать какие-нибудь определенные выводы. Итак, у нас сегодня первый взгляд и совершенно новый обзор на геймплей и на возможности данного инди платформера. А ты, зритель, как обычно, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. А взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм ну а мы ребятки потихонечку начинаем погнали так вступление у нас тут какая-то звездочка я вижу летит заблудшая звезда какой-то огонечек и вот так он падая на землю превращается в кого же он превращается давайте посмотрим что это там у нас такое яркое? Это очень что-то яркое. Ага, вырастает деревце у нас из этого всего дела. Так, все прорастает. У нас дерево все больше и больше. Оно набирает обороты. Смотрите, как ветвятся ветви этого замечательного, огромного, теперь уже дерева. Обалдеть просто. Так, дерево у нас выросло. И дальше это что? Продолжает наш вот этот огонечко рисовать веточки кусты на этом дереве да и тут что-то произошло что-то произошло страшное мы видим старый какой-то разрушенный замок который тоже собирается который превращается просто в огромную мрачную цитадель хаоса или что-то в этом роде да я так понимаю наш огонек подлетает ближе подлетает к самой макушке он не может пробиться в это окно и опускается вниз я так понимаю, это какое-то какое существо было, огонек, да, которое пыталось спасти в этом замке кого-то, я так понимаю, да, из темницы. Да, это всего лишь был разведчик вот этого типа, за которого, я так понимаю, мы сейчас и будем играть, друзья. Это у нас, я так понимаю, приключение начинается. Так, ну что ж, вот мы, значит, стоим, а, что-то происходит опять с нами, мы, видимо, то ли съели, то ли испили силы от этого огонька, то ли мы получили от него какие-то воспоминания, которые он приобрел, да. И теперь мы знаем, какова наша цель. Итак, мы оказываемся вот в такой вот комнате. Опачки, какой-то удар в дверь. У нас аж пыль с потолка посыпалась. Так, наша девочка, смотрю, встает и... Да, мы, ребятки, уже начали. Это уже, ребят, геймплей. Мы можем забираться на эту кроватку. Можем с нее спускаться. Вот таким вот образом, да. Просто-напросто вверх-вниз, так, ладненько. Давайте пройдем подальше. Открыть. А как открыть? На букву Е, наверное, да, открываем на букву Е, отсюда у отсюда нас вываливается какой-то то ли стол, то ли что это такое, не пойму. Так, мы подбираем. Ага, это какой-то у нас стул. Да, это у нас, ребятки, стул. А бегать как? Да, может наш персонаж бегать. На shift, ребятки, мы бегаем. Секундочку, подождите, скорость так и скорость на shift. Вроде бы побыстрее, да, бежит он на shift. Но здесь уже, в принципе, есть стул. Зачем нам еще один стул, я не пойму. Спейс? А, ну мы залезли, и дальше что? Опять взять, наверное, да? Берем этот стул и толкаем сюда наверх. Поднимаем, да, отлично. А в дверь-то никак, что ли, не выйти? Открыть. Пробуем, друзья, открыть дверь. Но дверь у нас заперта, потому что к нам тоже никто не мог зайти. Так, здесь включить. Давайте попробуем так. Не дотягиваемся. А, я понял. Этот стул нам нужен для того, чтобы дотянуться до этого всего дела. Ох ты, я смотрю в окно. И за окном, друзья, что-то видно. Так, бери уже стул. Стул-то возьми, я сейчас с помощью стульчика постараюсь... От... Нельзя взять стул, почему нельзя взять стул? Секундочку, что-то я не понял. Я же вроде его... Я только что мог его спокойно перемещать. А, по полочкам, в смысле. Давайте... Ой-ой-ой-ой-ой, все легко и просто оказалось, друзья, да. Мы просто с помощью книг а, повалили книги, да, вот туда вот, и включили свет в нашей комнате. Ну что ж, давайте попробуем. Так, в этой, в этой, в этой клеточке, возможно, что-то есть, посмотрим. Так, открываем и ой-ой-ой-ой-ой! Я так понимаю, друзья, мы теперь можем зайти а, вот в эту вентиляцию. Давайте, ребятки, заглянем внутрь. Полезли, ой-ой-ой-ой-ой! Какая-то тень была в нашей комнате. Она за нами следила. Так, ладненько, наша девочка карабкается по какой-то трубе. Так, очень-очень медленно она карабкается. Я не знаю, друзья, как ускориться. так. Ой-ой-ой, так, так. падаем мы вниз. Сорвалась она, не очень-то удобно по канализационной трубе было ползать, и мы в, по вентиляционной, да, и мы упали вниз, так, оказываемся мы в другой комнате, и что дальше? Что, что же дальше, девочка, так, это с этим можно взаимодействовать? Нет, а с чем, друзья, мы можем взаимодействовать, нам сразу же игра подсказывает, например, здесь мы можем включить свет, отлично, проходя мимо, у нас свет сам выключается почему-то так, или это на время просто, открываем шкафчик, ничего здесь нету, закрыть, так, а свет включить еще раз можно? Зала залазим сюда. Нет, ребят, еще раз свет включить нельзя. А если на диван залезть? Да, мы и на диван можем залезть. А выше если залезть? Так, секундочку, вот это же можно взять? Нет, мы можем только открыть дверь. Ну-ка посмотрим. Так, дверь у нас закрыты, в двери нам не поддается, нам в дверь нельзя. Пойдемте дальше пройдем. Так, это что за свет такой странный? и Это что за странный свет? Там кто-то, по-моему, по-моему с фонариком да, ползает наверху и подсвечивает нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Движемся дальше. Так, тут, наверное, можно же взаимодействовать как-то? Так, здесь смотрим. Здесь смотрим. Ой-ой-ой, там какая-то, ребятки, темнота странная. Какая-то, друзья, странная темнота. Нам нужно срочно отсюда выйти. Так, секундочку. Кто это там? Нас нас кто-то взял или что? Опять это странная тень, ребят, друзья. За дверью это странная тень. Это какой-то тип, который идет за нами. Нет, черт возьми, он, похоже, нас сейчас цапает. Что происходит? Не пойму, друзья. Что произошло сейчас только что? Что сейчас произошло? Мы оказываемся на улице. А, и тут какой-то старичок, смотрю, сидит, а над ним нависла еще одна тень. Так, старичок, что это такое было? Над нами только что висела какая-то тень. Так, ну давайте пройдем, посмотримся, осмотримся здесь. Мы находимся где-то на улице, да? Так, и наш, и наш старичок пройдет, наверное, и посмотрит, что здесь у нас есть. Ага, ну это тот самый дом, да! Это тот самый дом, друзья. Так, мы можем здесь подпрыгнуть. Это какая-то специальная, ребятки, прыгучая основание. Здесь мы можем подпрыгнуть и... Подойти вот сюда. Так, а выше как-то ты можешь подпрыгнуть? Ой, ой ой ой ой ой провалился наш парень. Смотрите, что творится. Так, ладно. А вот туда наверх, интересно, можно залезть? Так, не понял, и что? Мы прямо, друзья, попали в могилу. Вот эта черная жидкость, ее вообще касаться нельзя. Это типа наши, наши главные враги. То есть, в эту... смотрите, что творится. Мы просто помираем, друзья. Второй раз вам демонстрирую, да, что это был не глюк, это нормальная тема. Поэтому нужно аккуратнее быть. Так, дверь как открыть? Ломимся мы в дверь, и опять на нас падает эта жидкость. Да как так-то, а? Так, у нас сохраняется, надеюсь? Нет, друзья, у нас не сохраняется. А здесь как быть? Мы, наверное, можем куда-то подпрыгнуть повыше. А, и как-то Или как-то зацепиться, не знаю. Да что ж такое это будешь делать? Моментально просто нас откидывает, как только мы попадаемся на эту а, черную а, жидкость. Ну что ж, давайте попробуем в другое место сходим. А, у нас ведь все-таки открытый мир, и мы можем сходить в разные места. Так, это что, у нас фонарик светится? Как-то повзаимодействовать с ним. Не знаю, вообще-то должны быть подсказочки, с чем можно взаимодействовать, а с чем нельзя. Здесь я их, если честно... А, так, на Е. А что мы здесь делаем? Тут нужна коса. Нужна, друзья, коса, мне подсказывает игра, чтобы скосить эти кусты и продвинуться дальше. Но мы можем, в принципе, заползти в эти кусты и все. Так, а бег где у нас? Почему-то он бегать у нас не умеет. Так, ладно. Так, секундочку, это типа подсказка была или что? Мы когда прыгаем вот по этой штуковине, нам, по-моему, подсказка дается, да? Что нужно сделать? Или нет? Или я ошибаюсь? Я, похоже, ребятки, ошибаюсь. Секундочку. Да, я ошибаюсь. Ладненько. А, идем дальше. Я так понимаю, нам нужно как-то придумать, каким образом нам можно повзаимодействовать с этой дверью или с этой жидкостью. Как ее отсюда убрать вообще? Может быть, здесь как-то... А, вот оно что! Здесь же можно проползти, друзья. Вот оно как. Мы можем просто-напросто проползти, и вот здесь мы находим ту самую косу. Вот она, ребят, та самая коса, с помощью которой мы сможем скосить те кусты. Ладненько, друзья, это у нас, в принципе, головоломочка. Это кто такая? Это что за странное создание здесь сидит? Ты кто? Что-то я не понял говорить. Так, я здесь прячусь. Кто-то здесь, друзья, спрятался в этом доме. Я очень хорош в прятках. Я, кстати, заметил, что ты очень хорош в прятках. Я тебя в упор даже не мог найти. Никто не мог найти меня. Да, я тебя понимаю, я уже озвучил почему. Годами, ага. Или, может, они просто все ушли домой. Теперь мне грустно. От чего тебе грустно? Расскажи же ситуацию. Почему тебе грустно? Я помог брату спрятаться за домом. А, пожалуйста, не ищи его. Как Какие-то странные загадки. вот типа. Это было трудно, но кто-то должен был это сделать. Так, мы нашли, ребят, странного персонажа, который спрятался, который рассказал нам историю про своего брата. Так, а здесь что-то еще можно сделать? Нет, в этой комнатке? Куда-то, может, наверх надо залезть? Секундочку. Вот там вот, кстати, что такое? И как здесь пройти? Так, ладно, ладно, пробуем, пробуем, пробуем по-другому немножечко. А, я думаю, что вот тут наверх можно залезть или нет? Там же вроде бы как чердак какой-то, да, у нас? Так, а, вот там внизу, кстати, есть бочка. Так, мы здесь... Вот эту бочку же можно взять? Секундочку. Или нельзя? Дверь мы открыть не можем, у нас она заблокирована. И ни в ту, ни в другую. Ой, ой ой, ой, ой, ой! Разбили мы эту гадость, друзья! Мы дверью ее прихлопнули. Так, а бочку-то можно же взять, Нет. Я бы ее, наверное, подвинул. Так, а наверх как залезть? А, легко и просто, друзья. Мы просто-напросто прыгаем, и наш персонаж цепляется за все углы. Так, а там да, дальше наверху что такое? Смотреть. Давайте посмотрим. Так, это что у нас? Это удочка какая-то или что это? Или нужна нам удочка? И А, нужен ножик, это пишет мне, да. Игра подсказывает, что мне нужен ножик. Мы, мы можем вот так вот немножечко вскарабкаться даже по стеночке. Понято, принято. Да, друзья, вот такой вот у нас интересный геймплейчик, да, здесь. А, такая вот у нас, ребята, значит, головоломочка, платформер. А, где нам реально нужно придумывать, а, как решить те или иные задачи. Ё-моё, друзья, падать тоже нельзя с огромной высоты. Если мы падаем, ну вы сами видели, что произошло. Кстати, автосохранение здесь работает нормально. Так, если мы поднимемся сюда, то с этим типом мы уже, естественно, поговорить не можем. Так, ладно, здесь мы, в принципе, все сделали. Спускаемся, выходим. Как-то вот доста... А если вот с этой высоты упасть? Опа! Не получается, но вот с той высоты это, ребят, уже критично было, потому что вы сами видели, что мой персонаж чуть не помер. Так, ладно, продвигаемся дальше, что я могу сказать. А, косу мы взяли, мы сейчас здесь скосим кусты и пройдем в другую, в другую локацию. Так, это что за крестик? Его взять нельзя. Так, а инвентарь какой-нибудь есть у нас на Е, друзья? Давайте попробуем. Так, да, он автоматически, наш персонаж, начинает рубить эти кусты косой. Так, тут мы скосили... И мы попадаем в другую локацию, где у нас какой-то странный замок. Это что за камушек такой? Не, не толкнуть, не подтолкнуть его мы не можем. Это просто какой-то, друзья, выступ такой на нашем пути. Так, а туда прыгнуть мы можем? Туда прыгнуть мы тоже не можем. Так, ну что ж, а, нам нужно найти ножичек, да, чтобы там отрезать какой-то сосуд. Давайте будем искать. Так, это кто такой? Это что, какой-то враг или что то такое? Не пойму. Непонятная какая-то штуковина. Так, здесь, наверное, можно наверх залезть, да. Но что здесь можно сделать наверху? Не пойму. Здесь вроде бы... Ай-яй-яй-яй- я. Это мы ищем какие-то, друзья, очки. Смотрите, нам добавляются какие-то очки, когда мы а, а, в, в, в, в очень особых местах, друзья, мы можем начать очки как бы прогресса, наверное, или что-то в этом роде. Так, ладно, здесь принято понято, там мы все осмотрели. Но подождите-ка, мне кажется, это же не просто так, секундочку. Возможно, туда можно было подпрыгнуть. Так, а как еще можно подпрыгнуть? Давайте попробуем на эту стеночку, потом от этой стеночки туда. Нет, нельзя так. Нельзя таким образом отталкиваться. Ладно, пройдем дальше во дворик. Что у нас здесь такое? Здесь какой-то... Колодец, что ли? Я не пойму. Да, вроде бы какой-то похож на колодец. Так, давайте попробуем запрыгнем на него. Раз. Что это упало? Зачем ты это сделал? В смысле, что я сделал? Не так? Вопрос мне задала птица. Я не понял тебя, если честно. Почему толкнул меня? Я вроде тебя не толкал. Почему это происходит со мной? Так, странно. А всхлипывает. Я вообще тебя старался, не трогал. Ты что раз разворчался-то? Это кто это? Ворона, что какая-то сидела? Я так и знал, что это живое существо. Ладно. Значит, мы проходим здесь. Тут какое-то у нас ведро есть, я смотрю. Колодец в колодец. Ой -ой, ой ой ой ой Мы в колодец можем залезть, неужели? Но тут, смотрю, друзья, место только одно для прохода. Потому что вот там эта это странная, стрёмная жидкость, да, вот эта вот, которая падает. Control. Мы можем здесь... А, перекатом, друзья. Можно здесь перекатом. Да, мы можем, оказаться перекатываться. То есть, и через это место можем быстренько пройти. Давайте попробуем. Раз. Да, друзья, вот так вот мы перекатываемся. Эта жидкость, она живая, она всегда пытается нас схватить. Так, и здесь, наверное, мы наверх сможем залезть. Да, заходим. А, там у нас за дверкой какой-то ключ. Так, осмотреть. А здесь нужен ключ. А, эту дверь нам так просто не открыть. А если наверх залезть? Тут наверх, по-моему, никак вообще, да? Так, осмотреть мы осмотрели. Да, нам подсказочку игра дает, что здесь нужен ключ. Поэтому давайте сходим в колодец и там найдем ключ. Так, перекатиком здесь мы перекатимся, да, наверное? Перекатимся. Ка... Да что ж такое? Смотрите, что творится, а? Мы вязнем в этой жидкости, поэтому если надо делать перекат, то надо делать его максимально, находясь близко к этой самой штуковине. Так, ладненько, давайте, ребят, спустимся в колодец. У нас в колодце определенно что-то есть. Так, спускаемся. ой ой ой ёй ёй Куда нас занесло? Так, а, а здесь как-то можно пройти? Здесь что, дверь какая-то, наверное? Не работает. Так, а ниже как-то спуститься, если можно? Нет? Ниже я, я, я понимаю, что нельзя спуститься. Так, открыть это мы не смогли открыть. Так, а ниже как-то можно? Похоже, ниже нам нельзя ни в коем случае спускаться. Я бы вот туда еще сходил, но никак, друзья, тут тоже у нас не получается. Так, ладно, давайте пробовать еще искать пути выхода из этой... Локации, так называемой А, там же лестница была Что-то я какой-то невнимательный, давайте попробуем, друзья Там была лестница, да, вот, вот в той локации Так, давайте максимально близко подойдем Ой-ой-ой, тихо-тихо -ой -ой, Тихо-тихо-тихо, а если она, пускай она уходит Да, вот она сейчас ушла и перекатываемся Перекат у нас не так далеко, друзья, действует Так, вот там же лестница была, точняк С помощью лестницы мы переходим сюда Так, а здесь что у нас такое? Есть какое-то место чем-то, ребятки, напоминает мне принца Персии, да, старую, старую версию Куда это мы упали? Так, осторожнее. Так, секундочку Так, тут, тут, тут мы можем пройти вот сюда Это, скорее всего, по возле колодца, да, ниша Попадаем мы вот в такую пещерку, а здесь-то что можно сделать? Здесь нужна кирка, чтобы добыть породу Ладно, принято, понято, давайте вернемся обратно Здесь у нас также есть лестница Там у нас черная жижа с которой можно взаимодействовать. Но тут также, друзья, есть крысы. Так, а что я с этой жизнью, интересно, можно сделать? Давайте будем мозговать и размышлять. Так, а сюда можно запрыгнуть? Нет, нельзя. А сюда как-то можно запрыгнуть? Нет, нельзя. Так, наверное, эту тележку надо взять. Давайте попробуем подкатим с разгона. С разгона, с разгона врежемся сюда. Нет, не получается. А как же тогда... А как же нам поступить с этой штуковиной-то? Я понимаю, что с этой тележки мы сможем запрыгнуть. Ой-ой-ой-ой. Какая она страшная, друзья. Она настолько, что сожрала. Надо было, наверное, держаться от тележки подальше. Так, секундочку. Давайте попробуем, попробуем, чтобы она упала в тележку. Тележку мы, друзья, подкатываем сюда, да? Раз. Сами забираем сюда и отпрыгиваем наверх. Лезем наверх, друзья. Вот она полезла, эта жидкость. Так, отлично. И мы сейчас постараемся ее с помощью тележки задавить, друзья. Да. Давай попробуем. Ну-ка, испробуй-ка вот этого. Ты жидкость странная. На-ка. на держи-ка. Так. Мы ее прижали вроде бы, и бабах, друзья, мы разобрались только что с этой жидкостью вот таким вот способом, просто-напросто накатив на нее тележечку. Ладненько, идем дальше. Так, здесь что, наверх можно подняться? Здесь вижу, что нельзя. Так, там внизу у нас тоже, друзья, жидкость какая-то странная, стрёмная. Давайте попробуем, так, а эти что, факела можно брать, нет? Так, мы спрыг... спрыгнули, мы спрыгнули. Так, заходим сюда. Что у нас в этой комнатке есть? Не пойму. Так, осматривается наш персонаж. Какая-то комната, ребят, странная. Там что-то у нас происходит. Ой, ой ой ой ой это как так? Это что с тобой происходит, родной? Что-то, по-моему, где-то багануло, залагало, а там кто-то ломится. Там, друзья, кто-то, смотрите, ломится, кто-то ломает наш замок. Какие мощные удары, друзья, офигеть. Похоже, замок развалился, ему труба. Неужели? Да, непонятно пока, что у нас тут происходит, а... Ты помнишь? Вопрос мне задают. Нет, не помню. Что я должен помнить? Так, друзья, продолжаем. А, это старичок, он уже, ты помнишь, это была история о цветах? Старичок, ребята, он состарился, наш персонаж состарился, я думал, что она одобре я думал, она закончится хорошо И, да, ребят, смотрите, персонаж наш состарился, он с палочкой ходит, офигеть И все, что ли? Нет, подожди, давай возьмем, что мы там пытаемся взять? Так, что-то берет наш персонаж, одевает на себя шляпу, так, ясно он вообще не может теперь ничего делать. Но я ошиблась. Это история о боли. Какой еще боли? О чем она говорит? Открываем дверь. Я расскажу тебе одну историю снова. Так, ну давай, рассказывай кошечка. Были эти земли мертвы и лежали они в руинах. Или шелест пепла звучал в тиши? Так. Надо было назад сходить сначала. Ну что ж. А, но пришел странник в земли эти и хранил... И хранил странник а, иск, искру в руке своей. Но ну, это я помню, ребят, это да. Это было в начале, что какой-то странник а, взял какую-то искру, что-то с ней сделал и что-то произошло. А, и разжал странник руку и выпустил искру и вернулся свет а, в эти земли. Так, ну принято понято. Но боль была ценой света и крики наполнили воздух. Так, девочка нам рассказывает, да? Но стихли крики и привыкли к боли земли эти, като эти. Давай уже не темни, девчонка. И пропадали люди из земель этих, но не знал никто, сами ли ушли они или боль развеяла их. Так, спускаемся. А в эту дверь можно зайти? Нет. Но не совсем опустили земли эти. Многие пропали, но многие и остались. И вздымались к небесам стены замков, чтобы тут же рухнуть. Старичок наш продолжает карабкаться вниз и время стирало. Лишь одно не менялось из века в век. Все так, все так же взирал на земли и эти хранители искры и все так же впитывал он людскую боль. Так, интересная история какая. Старичок наш уже добрался донизу. Здесь у нас кошка с котятами, смотрите, друзья. Ой-ой-ой, какая милота. Кошечка с котятами у нас здесь, смотрите, внизу в подвальчике. Мы в самый низ спустились. Так, погладили кошечку с котятами. Какой добрый старичок. Так, старичок, пойдем-ка дальше пройдем немножечко. Вот туда вот, к выходу, я так понимаю, нам нужно добраться сейчас. Что-то как-то медленно. А если на шифт? Давай с ускорением уже, палочкой ковыля. Не может наш старичок быстрее, друзья. И вообще не может. Какие-то коляски, смотрите, велосипеды у него здесь стоят. Дверь открылась потихонечку. И люди жили мирно. Что-то там такое было. Так. Выходим. И растили люди цветы. Так. Выходим, да, мы... Правильно ли? Почему лампочка мигает? Да что ж такое? А всего лишь одна лампочка погасла, а свет погас, как будто все сразу же взорвались. Ну как так-то, а? Дайте вкрутить лампочку, чтобы посветлее было. Ну что ж, друзья, вот такая у нас игрушечка под названием имност. Пока что разбираемся, что здесь и к чему. Делаем первый обзорчик, первый взгляд на нее. И мы оказываемся, это, друзья, были воспоминания. А, наш странник а, только что отряхнулся. так что-то можно использовать. Так, ага, если мы крутим... И все у нас поднимается, все клетки поднимаются наверх, замечательно. Нам, ребята, рассказали историю только что. А, второй раз это у нас все опускается. Ладно, поднимаем все это дело наверх. Да-да-да, чтобы оно нам не мешалось при нашем прохождении. Так, здесь как-то можно куда-то больше запрыгнуть? Нет, нельзя, нельзя, друзья. Зашли мы в коробку и нас посетили какие-то воспоминания. Я вижу впереди... Ой, ой ой ой ой Это как понимать? Я не понял, друзья. Нам преградила путь вот эта вот клякса. И как теперь через нее пройти, я не понял, что-то совсем, совсем теперь, друзья, А, мы просто прыгнули наверх, и наш персонаж поднялся, ладно, идем дальше, так, здесь что мы нашли, здесь тоже у нас, друзья, опыт, надо чекать, вот такие все места, везде нам дают опыт, так, здесь, наверное, можно подняться и перепрыгнуть дальше, так, ну что ж, друзья, вот такая интересная головоломочка, если честно, атмосфера здесь тоже мрачноватая. А, да, да, да, но тем не менее а, завораживающая такая своеобразная. Так, это все дело, наверное, можно киркой разломать. Здесь можно, скорее всего. Ой-ой-ой-ой. Здесь, наверное, можно перекатиться как-то. Меня уже учили перекатом. Да, подходим сюда. Ой, тихонечко-тихонечко ждем. Опачки. Все, перекат. Сработал перекат. Отлично. Сработал перекат и мы на другой стороне Так, здесь можно спуститься Там внизу кирка Но, чтобы достать эту кирку, я вижу, нам нужно сходить вот сюда Какая-то баллиста у нас здесь стоит Давайте попробуем из нее выстрелом. Так, ну что ж, получится у нас выстрелить или нет? Бабах! Натянул Так, выстрел! Есть такое дело Одной стрелы, видимо, маловато Давайте еще одну зарядим, что я могу сказать Или все, или мы пробились. Не понял Пробили мы или нет? Мне кажется, что мы пробили, но частично. А если еще разок зарядить, не получается. Давайте попробуем через с помощью переката пройдем. Раз. Нет, не хочет. Открыть как-то можно? Это просто какая-то, друзья, стена непробиваемая. Так, а если нам подняться? Один раз мы выстрелили, но кирку не забрали. Я так понимаю, надо сходить наверх и поискать еще одну стрелу для баллисты. Я думаю, еще одного выстрела будет вполне достаточно. Так, в какую-то секретную комнату мы зашли. Это что такое здесь? Не понял. Открыли мы. Ну, Какая-то, ребятки, опять эссенция опыта нам выпала. Да, надо, ребятки, здесь чекать по чаще сундучки, всякие разные вот такие секретные места. Они скрыты всегда от нашего глаза. Так, давайте залезем наверх. Ой-ой-ой, как много здесь этой черной дряни. Вот эта черная дрянь для нас губительна, напоминаю. И если мы соприкоснемся с ней, то нам... Ой-ой-ой-ой, нам просто-напросто хана. Так, проскакиваем, проскакиваем, проскакиваем здесь. Успел. Ой, успел. Так, это что такое у нас? Здесь как-то можно? Нет, пройти. Так, лезем дальше. Ой, ой ой ой похоже сейчас выстрелит. Да, ребят, я знал, что она выстрелит, я вовремя уклонился. Мне нужно выйти. Вот там наверху персонаж, которому нужно помочь. Давайте попробуем ему помочь. Так, это что такое на этой стороне? Осмотреть. Давайте посмотрим. Так, похоже, какой-то ключ я взял. Похоже, я взял какой-то ключ только что. Мне очень нужно выйти, говорит нам персонаж. Так, но мы, друзья, смотрим, что здесь можно еще интересного найти. Или давайте сначала с ним поговорим так, что тебе нужно? Куда тебе нужно выйти? С тобой надо поговорить или что? Здесь не получается ничего сделать, потому что там у нас закрыто. Ладно, давайте спустимся сюда. Здесь тоже какой-то, смотрю, рубильник. Мне нужно выйти. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Так, снизу у нас падает какая-то штуковина. Непонятно, то ли это верстак, то ли это болт, то ли это меч. Похоже на меч какой-то. Так, а здесь что, что еще можно сделать? Давайте посмотрим. Наверное, здесь можно что-нибудь найти. Так, ты не падай так сильно, бородач. Бороду свою чуть не помял. Так, это что такое? Это у нас какая-то книжечка интересная. Мы можем прочитать, да, смотрите, информация какая-то пошла в нашу голову. Так, но бо больше ничего мы здесь не приобретаем. Так, по этим светильникам же можно прыгать? Нет, нельзя. Так, ну что ж, выходим обратно. В принципе, я смотрю, у нас там верстачок снизу открылся. Подожди, выйти тебе можно. Я тебе потом помогу, я пока не знаю сам, как отсюда выйти. Сейчас будем пробовать. Так, ладно, спускаемся вниз. Так, спускаемся еще раз вниз. Ой, какая липкая дрянь противная. Так, и здесь мы пробегаем по быстренькому. Давайте, раз, перекатик и идем сюда. Так, это что у нас такое? Это у нас, похоже. Ой-ой-ой-ой-ой, хана нашему персонажу. Надо было здесь аккуратнее быть. Да-да-да. Ни в коем случае не нужно торопиться. Так, давайте попробуем еще разочек. Раз. Здесь перекатик. Здесь мы толкаем. Так, здесь отходим, наверное. Подождите, подождите-ка. Здесь, наверное, надо... надо здесь отскочить назад, да. Все, жидкость у нас прошла. Пробуем еще разок. Так, здесь можно на себя, да, с этой стороны мы на себя просто подталкиваем эту штуковину. Я так понимаю, надо ее туда спустить вниз и зарядить еще одну стрелу. Падай, падай давай уже. Так, уп упала эта штуковина и лезем вслед за ней. Так, она у нас упала и что там, друзья, у нас появилось? Это, скорее всего, еще один болт ар арбалетный, с которым мы можем выстрелить. Так, ну что, попробуем еще разок выстрелить. Что здесь такое? Я не понял. Мы что-то уронили, у нас что-то развалилось. Так, проверяем. Так, и что? Ага, да, друзья, это то, та самая стрела, которую можно зарядить в этот арбалет. Заряжаем. Все, арбалет заряженный, готов. И еще один выстрел. Эта шняга точно сейчас не выдержит. Давайте бабахнем по ней. Ну, давай, жахай, давай, родной. Да Дадач! Так, мы попали сейчас по коробке. Из коробки что-то вылетело. Давайте возьмем это что-то. Но мы не пробили так до конца эту дверь. Ну, как так-то, а? Так, это что такое? По коробке-то мы ударили, из нее вроде бы что-то даже вылетело. Не пойму, как быть тогда. Не пойму, друзья, если честно. Что нужно еще сделать? А, так возможно здесь еще есть болт. Что я туплю-то? Вот здесь же есть еще одна. Вот же, друзья, стрела. Какого черта ты, братишка, скретч тупишь? Заряжаем еще одну стрелу в этот арбалет и бабахаем уже. Черт побери, друзья, была еще одна стрела. Как я ее так мог не заметить-то? Раз, друзья, разломали наконец-таки мы это все дело. И теперь, друзья, мы получаем нашу заветную кирочку. Отлично. Что здесь у нас еще есть? Не пойму. Так, больше у нас здесь нет ничего. Вот там, похоже, ребятки, у нас наверху есть такая штуковина, которую можно проломать этой киркой. Если, конечно же, я не ошибаюсь. Давайте попробуем. Так, используют кирку. Так, давайте, ребят, потестим сейчас кирку. Да, друзья, вот такие стенки мы теперь можем ломать этой киркой. Так, ну что ж, замечательно, мы проложили себе путь дальше. А, теперь я знаю, где найти применение этой кирке. Пока что мы не сможем открыть ту дверь. Там нужен какой-то особенный, видимо, ключ. Но мы можем сейчас пройти, друзья... Обратно там у нас было а, еще одно. и Было еще одно место. Да, вот здесь оно сейчас будет. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Так, здесь нужно присядочку. Вот, друзья, место. Здесь мы можем проложить себе путь. Давайте попробуем. Так, поехали. Я так понимаю, сейчас мы ниже себе доступ откроем к нашему колодцу. ой ой ой ой, -ой. Проломили мы, ребятки, дверь к себе. К себе тут в пещеру. Там какой-то камень содрогнулся. И лезем, друзья, вниз. Так, что это за камень такой? Он надеюсь не упадет. Так, тут, наверное, можно так спуститься. Так, спускаемся и. Так, здесь опасно, смотрите, как здесь опасно Так, вот тут надо, наверное, что-то подумать Раз, перепрыгнули, отлично Так, а здесь Ой-ой-ой, что-то -ой -ой, все, все поломалось, все, как так-то, а? Какое же здесь все веткое и старое А там, друзья, на той стороне ключ И как до него добраться, без понятия Так, попробуем дальний прыжок Что такое, друзья? Там у нас, смотрите, непроходимое место Я так понимаю, может быть, камушек вот этот взять нужно, да? Так, ломаем, друзья, камушек в итоге из камушка у нас ничего. Вот тот, кстати, камушек тоже наверху можно было сломать, но... Итак, друзья, мы сделали совершенно нереальное. Мы просто-напросто подошли вот к этой дверке. А, точнее, к балке, да, и ее поломали. Она у нас вот сейчас вот упала. Сюда упал вот вниз у нас вот этот большой валун. Я так понимаю, он у нас закрыл вот это все дело, смотрите, да. И у нас теперь доступна, мне кажется, вот для использования вот эта вот замечательная дверь. Которую мы можем сейчас, наверное, как-то взаимодействовать. Так, давайте попробуем. Так, ну что? Это я понял, что мы можем с ней взаимодействовать Дальше-то что? Так, это я положил ее Да, это я понял Возможно, здесь нужно поработать киркой Давайте попробуем, так, секундочку А, мы можем просто-напросто теперь обратно выйти Да-да-да, у нас теперь есть кирка И возможно... А, все понял, друзья Вот тут тоже можно поломать все это дело Давайте сломаем Сейчас вот эту стеночку мы, ребятки, аккуратненько подвинем И посмотрим, что у нас произойдет Ломаем мы стеночку, засыпаем, друзья, ту самую штуковину, которая у нас на земле была Отлично! И теперь, я так понимаю, мы можем с помощью вот этой дверки а, как-то переместиться Да, теперь у нас будет а, гораздо больше шансов для перед того, чтобы перепрыгнуть эту огромнейшую пропасть Да, друзья, я на самом деле м -м -м, не сразу до этого додумался Так, а, подпорочка! Мы поставили подпорочку, друзья, просто-напросто восстановили эту балку И теперь с нее гораздо проще будет перепрыгнуть на ту сторону так, бежим, бежим, прыгаем. Отлично, друзья, ключ наш. И обратно наверх мы выходим. А этот ключ нам нужен для чего? Так, секундочку, тут что-то опасно больно. Тут очень, друзья, опасно. Я думаю, что здесь нужно сначала кувырок. Или же так пробежим мы. Так, секундочку. Ага, получилось. Получилось быстренько перебежать. И давайте попробуем открыть эту дверь с другой стороны. Так, так, так, неужели ключ нам нужен был для этого? Для того, чтобы просто-напросто открыть эту дверь? Нет, друзья, ключ нужен был нам совершенно для а, другого. Выходим наверх. Ключ у нас теперь есть И с помощью этого ключа а, Мы можем теперь открыть какую-нибудь другую дверочку Например, это вот та вот, скорее всего, дверочка ко На которую... А! Там еще, смотрите, один ключ у нас Так, ладно, здесь переходим а, Идем, ребятки, вот сюда а, Здесь у нас дверка, которую мы открываем Ключом, который мы нашли и здесь, друзья, мы берем какой-то другой ключ. Это, скорее всего, ключ для той самой пещеры, где у нас была, друзья, девочка, которой нужно было открыть решетку. Ну что ж, друзья, возвращаемся. Так, прыгаем сюда просто-напросто. Главное, это не разбиться. Если здесь прыгнуть в прыжке, то точно разобьешься. Поэтому нужно прыгать аккуратненько. Так, ну что ж, мы продвигаемся. Так, можно, кстати, по этим штукам тоже пройти. Отлично. Так, ускоряем свое прохождение. Так, и идем наверх. Посмотрим, ребятки, поможем ли мы сейчас этой девочке или же нет. Так, здесь мы быстренько прыгаем. Ой-ой-ой, друзья, вот здесь точно надо перекатываться всегда. Что-то я как бы не учел этот момент. Но давайте попробуем. Так, здесь один перекат делаем. Раз. Здесь второй перекат обязательно, потому что иначе наш, нас эта черная жидкость, она зацепит. Так, прыгаем наверх. Нужно открыть эту дверь. Ну все, у меня, в принципе, есть ключ. Давай попробуем открыть. Мне нужно выйти. Подхожу я к дверке. Нужно открыть эту дверь. Так, а на что ее открыто? Вот здесь вот нужно открыть, использовать. А, рычаг, друзья, это мы нашли рычаг просто-напросто. Теперь мы открываем дверь. Ну что, поговорим с тобой или что? Я больше не хочу выходить. Почему? Я только что тебе открыл дверь, а ты уже не хочешь выходить толкать. В смысле толкать? Зачем толкать? Давайте попробуем, ребят, толкнем. Это что было сейчас? Я не понял. Так. Зачем? Я не понимаю. Ну, блин, я не знаю. Давай попробуем еще раз. Так грубо. Не знаю. Мне игра предложила тебя толкнуть, я поэтому и толкнул тебя. Ладно, попробуем еще разочек. Попробуем, ребят, пройти дальше. Что у нас здесь такое? Так, мы попадаем в новую локацию. Что у нас такое? Я так понимаю, это у нас чекпоинт, да, в сохранении вот этот тот фонарик нам сейчас сигнализировал. Давайте будем идти дальше, смотреть, что нам дальше, что нам дальше предлагает эта игрушечка под названием Инмост. Напоминаю, друзья, игрушечка совершенно новая, вышла она совсем недавно, и все ссылочки на ее скачивание есть в описании под данным видосиком, друзья. Переходите, смотрите, все у нас там имеется. Ну что ж, продолжаем дальше, друзья, прохождение и обзорчик этой увлекательной игрушечки. Так, что, что это за сундучок такой? Давайте посмотрим. Не понял. И с этим можно вообще взаимодействовать? Нет, друзья, нельзя с этим взаимодействовать. Нам можно просто-напросто спуститься вниз и посмотреть, что там внизу. А там внизу, ребятки, вот та вот странная а, куча костей не непо непонятно чего. Мне не совсем нравится. Давайте спустимся посмотрим, что тут такое у нас. Это что такое? Смотрите. Мне кажется, это что-то живое. Так, тихо-тихо. Осторожней. Это что-то, друзья, живое. Это какое-то чудище-юдище. Офигеть. Оно на меня смотрит. Оно пытается... Ничего себе, друзья, развязочка. Это что за типох такой? Прыгаем обратно, друзья. Прыгаем, прыгаем, уходим. Оно нас пытается достать. Оно нас достает, и оно нас убивает. Как так? Мне кажется, нужно убегать обратно. Надо, друзья, срочно убегать обратно. Убегаем, друзья, обратно. Здесь мы сидим, боимся. Оно нас там пытается найти. Так, так, так. Уходит оно. В итоге мы просто-напросто спрятались в яме. Так, пока оно, ребятки, ушло, давайте спускаемся вниз. Пытаемся тут пройти. Офигеть, друзья. На нас просто ведется дикая охота. Так, уходим, друзья, здесь. Так, проходим сюда. Вниз, вниз, вниз. Срочно вниз, родной. Вниз надо было идти. Я, я так и знал, что надо было вниз, друзья, идти. Ладно, давайте попробуем еще разочек. Охренеть просто. Это очень страшное чудовище. Так, секундочку, друзья. Здесь надо просто бежать вперед. Надо здесь, не останавливаясь, бежать вперед. Я понял. Так, бежим вперед. Падаем, прыгаем наверх. Уходим, ребятки, выше. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая, ребятки, жесткая погоня. За нами. Сейчас. Так, прячемся, ребятки, прячемся вниз. И попадает это чудище у нас на шипы. Наконец-то избавились мы от этого монстра Да, это, ребят, реально было хардкорно Да, он такой резкий был, так быстро Ой-ой-ой, смотрите, какая лапа тянется Это за кем она тянется? Эта лапа монстра тянется, типа, за мной Но она уже точно не достанет Я вижу, что его засосала опасная трясина Этого монстрика, да, и он за нами тянется Давайте попробуем затронем его за лапу Так, секундочку Ой-ой-ой, зачем я подошел? Зачем я подошел, друзья, к этому монстру? Он продолжает биться Офигеть просто, что происходит, не пойму Да, конечно же, игрушечка такая захватывающая Да, есть такие моменты, где можно, я... можно определенно присесть от страха Так, ладненько Смотрим дальше, следующая локация Мы играем за какого-то парня, смотрите Нам дали меч, черт возьми, контрол Это я понимаю, да, здесь можно просто перейти на Е e. Так, мы можем, ребятки, орудовать даже мечом, офигеть У нас появилось оружие, да, наш персонаж теперь вооружен так, секунду, это что такое у него за странное Это что, он пальцем типа указывает Или что это такое, смотрите, что делается Смотрите, что творится, так Это типа палец у него или что А, это крюк, офигеть просто, друзья Так, упал, наш персонаж Холоден был а, Холоден был искры свет и страшна была Света цена. так, понято Продолжаем дальше, так Тут, наверное, надо прорубить себе путь Теперь, ребятки, нам дали боевого персонажа, который может уже с мечом орудовать и убивать вот эти все препятствия, которые попадаются на нашем пути. Так, ладно, принято, понято. Так, давайте, это удар наверх. Кстати, этот рыцарь у нас не умеет ползать наверх, не это, никак. Ну, хотя, наверное, умеет. Он прыгать не умеет, у него есть просто-напросто атаки. Прыгать этот парень точно не умеет. Так, ломаем здесь стеночку. Получится? Нет, сломать ее. Что-то мне, мне кажется, у него не получается. А что еще можно сломать? Так, давайте будем смотреть. Как же ему залезть наверх-то? Как же это? А, он с помощью крюка может передвигаться. Отлично. Так, здесь проходим. Убиваем вот этого монстра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По нам, ребятки, удар один раз нанесли, но мы, по крайней мере, его выдерживаем. Один удар мы можем выдержать, потому что мы в броне. Так, здесь, наверное, надо обрубить. Так, здесь мы обрубаем одну веревочку, здесь обрубаем вторую. И, по идее, должна эта штуковина сейчас упасть. Да, друзья, это падает какой-то мост у нас. И мы проходим дальше. Какая-то, ребятки, там темнота у нас, смотрю, возникла. К нам ползет какая-то штуковина. Так, падаем вниз. Ой, какие странные заросли у нас наверху. Так, здесь же можно пройти. Так, я знаю, что здесь можно пройти. Нужно просто знать, где можно зацепляться. Так, проходим здесь снизу. Присесть. Блин, я думал, что если мы приседаем, то тогда мы... Парируем удар этого монстра, но не получается у нас так. Ладно, а как можно зацепляться-то, я не понял. Так, ой-ой-ой, все, порушил наш, наш персонаж. Ладно, а, здесь мы, значит, настроились. Вот за те штуки, кстати, можно зацепляться к рукам нашим, да, видите, надо запомнить этот момент Так, и тут у нас опять появились монстры, с этими монстрами вообще проблем нет, они маленькие у нас такие, значит, маленькие Быстро их мы убиваем, так, отлично, и идем дальше наверх Так, вот та вот шляпа, которая там возникала, мне что-то не очень нравится, надо бы ее миновать Так, у нас то впереди еще, так, эту, эту стеночку мы ломаем, отлично, просто, ребятки, какой-то у нас очень мощный персонаж Да почему, почему, как, а как от него увернуться? Просто, мне кажется, откатиться, наверное, надо, да? Пару ударов нанесли и откатились. Скорее всего, так почему-то я лезу на рожон. Хотя они меня не могут убить, но я все равно, ребятки, лезу на рожон. Так, посмотрим, друзья. Так, здесь мы можем зацепиться, и у нас выдвигается мостик. Нам сразу же персонаж подсказывает, где можно воспользоваться крюком. Так, убиваем, убиваем, убиваем этих всех. Ой-ой-ой-ой, как же их здесь много-то, а? Так, убиваем мелкого. Откатываемся назад. Да, они не слишком далеко прыгают. Откатываемся, да, успеваем мы его убить. И нам, кстати, ничего не нанесли. Но урон мы выдерживаем явно. Я, не, я, правда, не вижу, где у нас хпшечки отображаются, но урон мы определенно держим. Так, и служили хранителю многие из страха. Так, ладно, здесь мы, наверное, даже что-то обрубить. Так, обрубаем, поднимаемся наверх. Это у нас своеобразный лифт такой. Так, что там такое? Мышка, смотрю, бежит. Мышка наружка. Так, мышку пытаются захавать. Смотрите, что происходит. И многие служили из, из алчности, веря, что исполнитель хранит желание за службу эту. Так, мышка у нас явно подросла. Ее только что друзья схавали. Она у нас подросла. Я видел это. Давайте попробуем. Так, здесь у нас, смотрите. Ой-ой-ой, здесь опасность. Там впереди тоже опасность. Опасность на каждом углу. Так, здесь надо. Ой-ой-ой, секундочку. Так, эту штуку мы убиваем. Так, секундочку, ребят. Там у нас опасность впереди. Так, здесь проходим. Здесь тоже мы проходим. Мышка, наружка. Ё-моё, здесь опасно как-то. Так, секундочку, друзья. Попробуем мышку убить. а Мышку убиваем так. Вроде бы. И собирали они боль для хранителя в землях его. Это куда мы подходим? Так. И множили боль они сами. Так, мы убили какого-то какого чувака и чернели их сердца. Так, зачем ты это сделал, не понимаю пока что, друзья. Очень много непонятных моментов у нас в этой игрушечке, на самом деле, и чернели их сердца, да, я понял. А затемнение опять, уходим мы в темноту в полную. Мы играли сейчас за какого-то рыцаря, который взял и прирезал какого-то, наверное, важного персонажа, тем самым... Ничего нам так и не объяснив Просто-напросто рассказывают нам небольшую историю Опять мы, ребятки, оказываемся здесь Откуда мы убежали нашим этим а, Персонажем, бородатым мужичком Итак, друзья, поиграв в эту игрушечку Немножечко, я сделал для себя Свои определенные а, выводы Ну что ж, этот инди-платформер даже ничего Я вам так скажу, если честно, братишки Скретчу понравилось, мне понравилась Атмосфера, которая здесь присутствует Да, она такая завораживающая, будоражущая а, Немножечко страха здесь тоже имеется Как вы сами видели, да, и я стал Этой эту игрушечку в своем жанре 8 из 10 возможных баллов. И, конечно же, всем ее а, спокойненько рекомендую. Да, игрушка, ребят реально заслуживает внимания ценителям жанра инди-пиксельных -платф инди а, платформеров. А что ты, зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши, пожалуйста, свой комментарий. Я тебе непременно, конечно же, как всегда, отвечу. Ну и давайте, ребят наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. Для того, чтобы братишка Скрэч продолжал делать прохождение и разгадывать дальше тайные секреты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 Beijo, друзья!